здравствуй нищий город с мою зарплатой Мы тебе конечно бесконечно рады Мы тебя так любим сильно обожаем от того что отсюда кучей убегаем Мы тебя так любим сильно обожаем! Того отсюда кучей убегаем Здесь не заработать, здесь не отдохнуть Можно только смело в грязище утонуть Наступить на кучку собачьего дерьма Всюду их так много, окружится голова Наступить на кучку собачьего дерьма. Всюду их так много кружится голова. А зарплаты волски это смех и грех. Зарплата небольшая, Она на всех. Зарплата как игрушка. Это значит дергать отсюда всем пора. Зарплата, как игрушка, в не велика. Это значит дергать, отсюда всем пора. Тут весной летали в небе самолеты. До чего летали? Не уснуть охота, если приземлились, они у нас на площадь. Ехать им в грязи, пришлось бы лишь на ощупь. Если приземлились, они у нас на ощупь. Ехать им в грязи, пришлось бы лишь на ощупь. Ибо всем заснет, что не убирают, он так по весне прекрасно кресло тает, Стекает низины, образуя лужи. И зачем такой руководитель нужен? Стекает по образуя лужи. Чем такой руководитель нужен? Ну и про дороги молчать я не могу Мне кажется, дороги строили войну По ним ходили танки, пил милолетный град А это декорации к фильму «Сталинград» Белминалетный град Да это декорации фильмы фильму Сталинград А если искупаться Я летом захочу То вместо возле речки Себе не отыщу И все Их много здесь везде